Сегодня мы поговорим на тему «Время ничего не делать, но верить». Годами израильтяне стремились к тому, чтобы ими управлял человеческий царь. В конце концов, Бог позволил им это. Он сказал пророку Самуилу помазать Саула в правителе над Израилем. Итак, пророк встретился с Саулом, вылил на его голову масло из сосуда и поцеловал его. Затем он сказал Саулу, Господь помазывает тебя в правителе наследия своего. Никому из людей не могло быть оказано больше чести. По сути, Самуил говорил: Господь с тобою, Саул, ты являешься избранным сосудом, на который пал выбор самого Бога. Более того, Бог тут же благословил Саула, дав ему сердце, соответствующее Его призванию. Как написано: Бог дал ему Саулу иное сердце и сошел на него. На Саула Дух Божий, и он пророчествовал. Саул не был бахвалом. Он не кичился своим помазанием или положением. Фактически, Библия говорит, что он считал себя незначительным. Мы видим пример сдержанности Саула, когда он вернулся домой после встречи с Самуилом. Его дядя остановил его, любопытствуя о том, что же произошло. Этот дядя знал, что Самуил имел репутацию человека, который говорит только тогда, когда имеет в мыслях какую-то великую цель. Поэтому он упрашивал своего племянника. «Пожалуйста, Саул, скажи мне, что сказал тебе Самуил?» Но Писание говорит. «Того, что сказал ему Саулу Самуил о царстве, не открыл ему». Саул располагал невероятной новостью, однако он не проронил об этом ни слова. «Я спрашиваю вас». Много ли вы знаете людей, которые способны были бы умолчать о таких вещах? Вскоре после этого Самуил собрал народ в Мессифе. В мыслях у пророка было две цели. Во-первых, он хотел обличить народ за то, что оставили Господа и за желание иметь человеческого царя. Затем он хотел представить им Саула в качестве богом избранного правителя. Однако, когда подошло время, чтобы представить Саула, его нигде не могли найти. Самуил послал делегацию, чтобы отыскать его, и в конце концов они обнаружили Саула, который скрывался в обозе. Когда Саула привели и поставили перед толпой, он был именно таким, каким хотели они видеть своего царя. Он был высок и красив. так написано, и был от плеч своих выше всего народа. Самуил сказал о нем, подобного ему нет во всем народе. И Израиль криком выразил свое ободрение «Доживет «Да царь». В первые два года своего царствования Саул проявил себя как сильный и богобоязненный лидер. Он услышал о вторжении аманитян, осадивших Иовис Галаадский, как написано и сошел Дух Божий на Саула. Саул быстро мобилизировал 330 тысяч ополченцев, и эта разношерстная, плохо снаряженная армия нагло разбила аманитян. После этого Саул всю славу отдал Богу, и скоро этот благочестивый царь повел Израиль к победе над всеми народами, грабившими их – Маавоном, Омоном, Едомом, Амаликом и даже над могущественными филистимлянами. Кто бы оказался иметь такого человека в качестве своего царя? Саул был скромен, храбр, обладал впечатляющей внешностью, к нему благоволил Бог, он был могущественно движим духом, и внимателен к указаниям святого пророка. Саул был образцом благочестивого лидера. Однако, как нетрудно в это поверить, этот же самый помазанный муж умрет отъявленным мятежником. Вскоре после своих замечательных побед Саул потерял свое помазание и лишился своего царства. Он был оставлен Богом, не более слышать голос духа и в конечном счете обладаемый злым духом. Он закончил убийством невинных, приказав умертвить божьих священников, а накануне своей смерти он искал руководство у колдуньи. Царь, некогда ведший Израиль к триумфу над его врагами, окончил свои дни как неистовывающий безумец. Какой печальный конец некогда помазанного слуги Божьего! Что же произошло с Саулом? Что увлекло этого скромного человека, в круговерте безумия и разрушения. Был ли в жизни Саула некий поворотный пункт, с которого начался распад его личности? Критический момент в жизни Саула наступил в Первое царство, 13 главе. В жизни Саула наступил критический момент, который неизбежно должен наступить в жизни каждого верующего. Это решающее время кризиса, когда мы вынуждены решать, будем ли мы служить Богу верою, или, проявив нетерпение, Возьмем дело в свои руки. Критический момент в жизни Саула пришел, когда над Израилем сгустились зловещие тучи войны. Филистимляне собрали огромную армию, состоявшую из шести тысяч всадников, 30 тысяч железных колесниц и легионов солдат, оснащенных самым современным оружием. Все это великое множество казалось Израилю, как песок на берегу моря. По контрасту, у израильтян было только два меча на всю армию, один у Саула, а другой у его сына Иоаннафана. Все остальные должны были пользоваться самодельными оружиями, такие как деревянные копья или примитивные сельскохозяйственные орудия. Когда израильтяне увидели приближающихся могучих филистимлян, их охватила паника. Как написано «израильтяне», в виде, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах, ущельях и между скалами, в башнях и ворвах. Кто-то улизнул через границу в другие страны, чтобы избежать мобилизацию в армию Саула. Другие дезертировали, проявляя открытую трусость. Внезапно 330-тысячная армия, поразившая амманитян, сократилась до 600 человек. Но и те, кто остались, дрожали от страха. Положение Израиля казалось безнадежным. Неделю раньше Самуил предупредил Саула, чтобы тот ожидал его в Галгале перед сражением. Пророк сказал, что придет через семь дней, чтобы совершить подобающее жертвоприношение Господу. Мы не знаем, какое значение имел этот семидневный период. Возможно, Саул знал, что он придет из какого-то отдаленного места, где необходимо было его присутствие. Однако, скорее всего, это недельное ожидание было предназначено для испытания веры Саула. Когда наступил седьмой день, а Самуил не приходил, солдаты Саула стали разбегаться. Что еще хуже, царь не имел от Бога никаких указаний в отношении битвы. Поставьте себя на минуту в положении Саула. Вы видите идущую на вас, внушающую страх армию филистимлян, вы слышите мощное грохотание их колесниц. А когда вы оборачиваетесь, чтобы оглядеть свои оставшиеся еще войска, вы видите, как они дрожат со своими жалкими вооружениями. Все уходит из-под контроля. Что вы собираетесь предпринимать? Вы можете подумать, неужели Саул должен быть просто сидеть и ждать, ничего не делая? Да, именно то, что от него требовалось, это ждать и молиться». Фактически это подразумевалось, когда Самуил впервые представил Саула в качестве царя Пророк сказал Израилю, если он, Саул, будет бояться Господа и служить ему И слушать глаза его и не станет противиться повелениям Господа То будете и вы, и царь ваш ходить вслед Господа, Бога вашего А если вы не будете слышать гласа Господа и станете противляться повелениям Господа То рука Господа будет против вас Самуил объяснил, «Господь хочет получить за вас всю славу за то, что Он совершает через вашего царя. Он хочет, чтобы мир знал, что победа приходит не через стратегию, оружие или число, но благодаря жертве Богу, посредством молитвы и доверия к Нему». И что же предпринял Саул? «Может, он встал, твердо провозглашая, «Меня не волнует. Если Самуилу потребуется восемь дней, чтобы прибыть сюда, я буду стоять на Божьем слове, сказанному мне». «Буду я жив или умру, я буду слушать его повеление. Но нет. Саул впал в панику. Он позволил, чтобы обстоятельства возобладали над ним и закончил тем, что ухищрялся обойти Божье Слово. Он приказал присутствующему там священнику Ахии совершить жертвоприношение без Саула. Когда наконец прибыл Саул, он был потрясен. Он услышал запах жертвы, сжигаемой на жертвеннике, и спросил Саула, «Что ты сделал?» Вопрос пророка предполагает, что Саул не представлял себе, какой великий грех он совершил. Самуил спрашивал, «Ты понимаешь, что ты сделал?» «Я дал тебе ясное, простое приказание. Ты не должен был делать ничего до моего прибытия. Тебе ничто не угрожало, но ты взял дело в свои руки. Ты действовал по вину и страху». «О невере! Ты совершил вопиющий грех против Господа!» А вот как оправдывался Саул. «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходишь в назначенное время. Филистимляне же собрались в Мехмасе». Обратите внимание на обвинения, звучащие в словах Саула. «Ты не пришел в назначенный срок, Самуил». Он говорит к пророку, но в действительности его обвинение было направлено к Богу. Самуил говорит, я должен был что-то делать. Все разбегались от меня. Наверняка Господь не ожидал от меня, что я выдержу еще дольше. Нет. Бог никогда не опаздывает. Все это время Господу был известен каждый шаг Самуила на пути в Галгал. -Гал. Пророк продвигался вперед руководимой небесной навигационной системой с точностью до секунды, определявшей время его прибытия. Самуил был там на седьмой день даже если это было бы на одну минуту до истечения этого срока. Мы можем знать, что Бог не обманывал Саула в этом вопросе. Следовательно, мы знаем, что Самуил был там вовремя. На первый взгляд, Божья реакция на непослушание Саула была слишком резкой. Самуил сказал, «Ты поступил безрассудно, не исполнив повеление Господа Бога твоего, которое Он дал тебе, ибо ныне...» упрочил бы Господь царствование Твое над Израилем навек. Но теперь не устоит Твое царство. Господь нашел себе мужа по сердцу своему, и Господь повелел ему быть вождем народа своего, так как Ты не исполнил того, что повелел Тебе Господь. Вы можете подумать, почему Бог не сделал здесь Саулу хотя бы небольшое снисхождение? Этот человек находился в критической ситуации. И кроме того, все, что он хотел, это доставить победу Господу. Почему же так важна здесь была уступчивость Саула? Бог хотел, чтобы все силы ада знали, что это битва Господня. И она выиграна избранным им народом веры, который верит и служит ему. Чему это учит нас сегодня? Бог не изменился за эти века. И он все еще озабочен тем, чтобы его народ слушался его повелений. Как написано, «слушая глаз его, и не противился повелениям Господа». Не имеет значения, что обстоятельства нашей жизни могут выйти из-под контроля. Мы должны ходить в полном доверии Господу. Даже если вещи выглядят безнадежно, мы не должны поддаваться страху. Напротив, мы должны терпеливо ожидать, что он избавит нас – как обещает его слово. Дело в том, что Бог стоял рядом с Саулом, когда огромная армия феристемлян продвигалась вглубь страны. Господь видел эти грохочущие колесницы, и он видел блеск отточенного и сверкающего оружия. Он знал, в каком кризисе находится Саул со своими разбегающимися солдатами. Его око фиксировало каждую деталь. Подобным же образом Бог видит каждую деталь твоего кризиса. Он видит все эти наваливающиеся на тебя жизненные проблемы, и он вполне осведомлен, что положение твое с каждым днем ухудшается. Те, кто молится и ожидает его со спокойной верою, никогда не испытывают какой-либо реальной опасности. Более того, он знает все твои панические мысли. «Я не вижу, как я смогу вернуть когда-либо этот долг. У меня нет никакой надежды в отношении моего брака. Я не знаю, как я смогу удержаться на своей работе» но его повеление к тебе все еще остается в силе. Не паникуй и не иди впереди меня. Тебе нужно только молиться и положиться на меня, и я прославлю всех, кто полагает свое упование на меня. Вдумайтесь в эти слова, которые Бог дал своей церкви. А без веры угодить Богу невозможно. Народ, найдитесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он помощь наша ищет. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Господь очень терпелив с нами. Наш Господь чувствует каждый толчок боли, страха и паники, которые потрясают нас. Возможно, мы получили какие-то неожиданные, ужасные известия, умер кто-то близкий, сын или дочь разводится, или изменил супруг. В такие моменты Бог посылает Духа Святого, несущего нам утешение, чтобы облегчить нашу боль и успокоить наше сердце. Однако Саул все эти семь дней оставался в панике и страхе. А Дух Святой в течение всего этого времени просил его принять решение. «Да, Саул, это выглядит безнадежно. Но ведь были перед этим аммонитяне, которые превосходили числом вас, и Бог избавил вас тогда. Так что же ты предпринимаешь сегодня? Будешь ли ты послушен Божьему Слову, чтобы не случилось с тобой или твоим царством? Скажешь ли ты вместе с Иовом, «Вот, он убивает меня», но я буду надеяться. Мы знаем, что Бог знает сердце каждого человека. И Господь знал, что решение, которое примет Саул, предопределит направление его жизни, начиная с этого момента. Наконец он должен был встретить еще много подобных кризисов. Мы лучше поймем, почему Саул так поступил из его ответа Саулу, поэтому я вынужден был принести это всесожжение. Корневое слово для «вынужден» Означает здесь сдерживать себя. Саул говорит, я пытался быть послушным. Я сколько мог удерживался от непослушания, но в конце концов я должен был поступить по-своему. В результате Бог оставил Саула и отменил свое назначение его царем. Почему? Господь знал, что с этого дня Саул будет предлагать ему только мертвую веру. Он знал, что Саул не выдержит другого испытания на послушание. Вместо этого он будет заниматься ухищрениями и манипулированием. Неверие смертоносно. Последствия его трагичны. И нас ожидают страшные последствия, если мы будем пытаться сами выпутываться из своих испытаний, вместо того, чтобы уповать на Бога, который проведет нас через них». Это видно на примере жизни Саула. Начиная с того момента, когда Саул принял свое судьбоносное решение взять дело в свои руки, его жизнь стремительно покатилась под откос. Его неверие открыло дверь для всякого рода зла в его сердце. Фактически жизнь Саула является иллюстрацией шагов в направлении разрушения порожденного неверием. Во-первых, Саул стал наихудшим из законников. После того, как Саул согрешил, Душа его стала суровой и законической. И этот законнический дух чуть было не причинил смерть его любимому сыну Ионофану. Ионофан со своим оруженосцем решили совершить внезапное нападение на филистимский гарнизон. Это произвело такое смятение в лагере филистимлян, что они начали сражаться между собой и убивать друг друга. Переполох был такой, что, как написано, «дрогнула вся земля, и был великий ужас от Господа». Когда Саул увидел бегущих филистимлян, он предпринял тотальное наступление. Он отдал своим войскам приказ сражаться весь день без передышки. К концу дня израильтяне ввалились с ног от усталости, но Саул произнес глупую клятву. «Если кто остановится, чтобы вкусить пищу до окончания битвы, тот будет проклят». И Анафан не знал об этом заклятии, потому что он сражался далеко оттуда и сделал короткую передышку, во время которой он поел немного сотового меда, чтобы подкрепиться для битвы. К ночи солдаты Саула не могли больше удерживать себя. Они жадно набросились на захваченную добычу и начали жарить мясо заколотых животных и есть его. Иудейский закон требовал, чтобы перед тем, как приготовить и вкушать мясо, кровь любого животного должна быть сцежена на землю. Итак, когда саул увидел это он пришел в ярость он заревел вы не уважаете божий закон вы согрешили народ грешит перед господом ест с кровью саул стал законником сам себя назначив быть стражем божьей святости нет сомнения находящиеся там священники аплодировали ему говоря благодарение богу саул становится поборником святости но в действительности самым большим грешником на этой сцене был сам Саул. Этот человек был совершенно непослушен Богу, ходя в вопиющем неверии. Однако он мог заявлять без всякой задней мысли «Боже, упаси, чтобы когда-нибудь голодный солдат нарушил хоть йоту закона, вкушая мясо с кровью». В этот вечер Саул предпринимает еще одно неразумное решение. Он приказывает своей армии продолжать сражаться всю ночь. Священники, однако, запротестовали, настаивая на том, что нужно прежде вопросить Господа. Однако, когда они молились, Бог не отвечал. Саул снова вознегодовал. Он решил, как написано, «Бог не говорит, потому что кто-то согрешил». «Кто виноват?» Он заявил, «Жив Господь!» «Если грех окажется и анафания, сыне моем, то и он умрет непременно. Такого рода самоправедность присуща всем законникам. Они не доверяют Богу, дающему им свою праведность, поэтому они пытаются изобрести свою собственную праведность. Они заканчивают тем, что создают некую систему, которая не принимает во внимание их собственный грех, однако выдвигает на первый план недостатки других. Саул решил бросить жеребий, чтобы выяснить, кто согрешил. В конечном итоге жребий пал на него самого и на Инофана. Тоже Саул обернулся к своему сыну, говоря, «Я знаю, что я не согрешил. Это должен был быть ты». Ионофан признал, что он ел мед, но сказал, что он не знал о заклятии. Однако Саул, силясь выглядеть святым, объявил крестовый поход за чистоту нравов, и если бы Бог посредством народа не вмешался... Он убил бы своего собственного сына, чтобы доказать свою ревность по святости. Во-вторых, Саул потерял способность к духовному развлечению. Неверие Саула сожгло его совесть, сделав его нечувствительным к греху. Грех неожиданно утратил свою чрезвычайную греховность в глазах этого некогда благочестивого человека. Пример этого мы видим, когда Самуил повелел Саулу истребить Амаликитян. Пророк дал точно указание для истребления всего, что есть у Амалика, их семей, скота и так далее. Он не должен был щадить ничего и никого. Однако, когда битва закончилась, Саул сохранил в качестве живого трофея царя Агага. Также он оставил часть добычи, самое лучшее из захваченного у Амаликитян скота одежд и имущества. Саул даже имел наглость поставить себе монумент в память о своей победе, он вновь продемонстрировал вопиющее пренебрежение к Божьему Слову. Когда пришел Самуил, он не мог поверить тому, что увидел. Поле битвы стало похожее на гигантскую толкучку. Люди торговались котом, примеряли новую одежду, жарили мясо животных. Однако что самое удивительное из всего этого: там, посреди этой сцены, стоял царь-агак. Самуил подошел к Саулу и спросил, «Что это за блеяние, я слышу, Саул?» Саул ответил наглой ложью. «О, народ оставил немного скота, чтобы они могли совершить жертвоприношение Богу в честь этой великой победы, а все остальное я уничтожил. Я верно исполнил Господне повеление, какое великое пробуждение ожидает нас». Смуил заплакал. Он спросил Саула, «Зачем же ты не послушал гласа Господа?» и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа. Саул отвечал «Я послушал глаза Господа» и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Как мог Саул быть таким слепым? Он лгал в ввиду явного свидетельства того, что он проявил непослушание. Однако к прискорбию Саул верил в придуманную им ложь. Он потерял всякую способность к развлечению». Сегодня некоторые христиане в точности напоминают Саула. Они позволяют себе всякого рода, какое только можно помыслить непослушание, а после этого направляются прямо в церковь и молятся: Господи, я отдаю тебе самое лучшее, что у меня есть. Прими же мою жертву хвалы. Эти верующие похожи на женщину, описанную в притчах, таков путь и жены прелюбодейный, поела и обтерла род свой и говорит: « Я ничего худого не сделала. Как впадают христиане в такое состояние. Это начинается, когда они отказываются принимать Божью праведность верою. Они пытаются учредить свою собственную праведность, обращаясь к законничеству и осуждая других. Они колеблются в вере, не ожидая Божьего направления, и делают все по-своему. Спустя некоторое время они теряют всякую способность к развлечению. Совесть их совершенно сожжена, и в конце концов они становятся бесцеремонны в отношении своего собственного греха. Согласно Писанию... Здесь коренятся семена оккультизма. В божьих очах отказ доверяться его слову равносилен волшебству. Как сказал Самуил Саулу в этой сцене, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство». Третье. Когда потеряна способность к развлечению и сожжена совесть, не остается никакой защиты от духа ревности и зависти. Как написано, «От Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». На самом деле Бог не посылал на Саула злого духа. Он просто позволил случиться неизбежному. Видите ли, когда человек, проявляющий неверие, доходит до этой точки, обращается к законничеству, теряет духовную проницательность и сжигает свою совесть – у него нет защиты против торгающихся духов ревности и зависти. Эти духи-близнецы вселяют страх во всякую душу, куда они приходят. К этому времени у Саула уже действительно случались приступы бесовской одержимости, когда он бушевал, раздражаясь гневными тирадами против всех. Вы думаете, откуда пришел этот ревнивый, завистливый дух? Я настоятельно советую вам, оглянуться назад на ваши времена испытаний и спросить себя, как вы реагировали на них. Приняли ли вы тогда решение уповать на Бога, что бы ни случилось? Или же вы допускали в мыслях, что Бог не приходит к вам в назначенное время? Посмотрите на трагический конец неверующей души Саула. Его последним консультантом накануне встречи с Вечностью была колдунья. Прислушайтесь к его печальным последним словам. «Бог отступил от меня» и более не отвечает мне. Однако для всех верующих новозаветной эры есть хорошие новости. Христос понес наказание за нашу непокорность. Конечно же, Божьей милости и прощения были доступны и для Саула, но его сердце осталось неподатливым, а упрямое сердце никогда не желает милости. Иисус пришел, чтобы разрушить колдовские чары неверия разрушить наши цепи законничества и избавить нас от оков ревности и зависти. Но вначале мы должны признать свой грех. Мы должны исповедовать свое неверие, а затем отдать свою будущность, свободу и избавление целиком в руки Иисуса, и Он придет вовремя. Наше дело – не делать ничего, но доверяться Ему. Мы должны понимать, что мы подвергаемся испытаниям, и Бог заверяет нас, что Он прославит тех, кто будет держаться веры и уповать на Него, какими бы безнадежными ни казались обстоятельства. Как написано, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе, в явление Иисуса Христа.